Представляем вашему вниманию крепеж настенный металлический для огнетушителей ОП-2 и ОП-3. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальные подставки. Данный крепеж является настенным и подходит для огнетушителей порошковых ОП-2 и ОП-3. Изготовлен крепеж из металла толщиной 0,5 мм. Имеет два отверстия для фиксации на стене.